3 ноября 135 лет со дня рождения великого русского поэта, драматурга и переводчика Самуила Яковлевича Маршака. Произведение поэта требует отдельного внимания и анализа, и сегодня мы рассмотрим его стихотворение под названием «Багаж».